Как избавиться от жировиков? Жировики-липомы относятся к опухолям, однако они не опасны. Рассказываем все, что нужно знать, если вы столкнулись с этой проблемой. Что это такое? Доброкачественная опухоль из жировых клеток. Зачастую она вырастает под кожей и лишь в 2% случаев глубоко в мягких тканях. Липома не болит и не причиняет дискомфорта. На ощупь напоминает мягкую подвижную капсулу. Кожа над ней остается эластичной и не меняет цвет. Чаще всего жировики появляются на голове, но могут вырасти и на теле. Что с ними делать? Если жировик не мешает и не портит внешность, можно его не лечить. Иногда липомы могут самостоятельно рассасываться под действием тепла, например, в сауне. Однако, чтобы узнать наверняка, что это именно жировик, стоит посетить врача. Он назначит биопсию, эта процедура исключит злокачественные процессы. А если жировик вырастает в мышце или внутреннем органе, делают рентген, ультразвуковое исследование МРТ. Опасны только липомы, которые увеличиваются до 5-10 см. Они начинают мешать циркуляции воды и крови в тканях. Со временем это может привести к некрозу. А если такой жировик еще и постоянно травмируется, например, одеждой он может трансформироваться в злокачественную опухоль. Хотя такое случается очень редко. Почему они появляются? Ученые пока этого не знают. Считается, что к появлению липо есть предрасположенность генетическая. Если заболевание было у кого-то из родителей, оно может развиться и у ребенка. Известны такие факторы риска – гиповитаминоз, ионизирующие излучение, вредные привычки эндокринные болезни, нехватка белка, тесная одежда, ослабление иммунитета, возраст после 40, травмы. Как удаляют жировик? Существует три основных метода. Медикаментозный – инъекция специального раствора, который рассасывает жир. Используется, если липома не больше 2 см. Хирургически. кожу надрезают и жировик удаляется из раны. Операцию проводят под местным наркозом. После нее придется задержаться в больнице на день-два. Лазерный. Этот способ считается самым эффективным и безопасным. Жировик удаляется специальным аппаратом под местным обезболиванием. Чтобы определить, какой способ подходит в вашем случае, нужно пройти обследование и посоветоваться с врачом. Ни в коем случае нельзя пытаться выдавить или проколоть липому самостоятельно. Можно занести инфекцию. На этом все. Надеюсь, видео было вам полезным. Если понравилось, ставьте лайк, подпишитесь на канал.